Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чаюк ТВ. В данном ролике мы поговорим про топ-10 тупых отзывов в игре Among Us. Ролик наиинтереснейший, поэтому я прошу тебя лайк авансом. И давайте по традиции наберем под этим роликом тысячу лайков. Также многие не верят то, что это настоящие отзывы, поэтому я в конце ролика покажу, как же найти отзывы, которые попадут в этот ролик. Ну а теперь мы приступаем. Я читер.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 Ладно, на самом деле надоели вот такие отзывы. Просто ради какой-то тупой шутки они портят оценку игре, что очень сильно надоедает действительно. Я когда ищу отзывы для данной рубрики, я натыкаюсь на единообразные отзывы. Про то, что якобы Амонкас убивает и про то, что Амонкас лагает, что это полная правда. Теперь самое время показать, как же я нахожу отзывы для таких роликов. Потому что многие говорят то, что якобы... Ой, я прикольно придумал ники для данных отзывов. То, что я эти отзывы сам написал. Что полный бред. Ну, что, давайте теперь докажу, что данные отзывы написали настоящие... Сами додумайтесь, кто. Так, мы переходим в Play Market. Я надеюсь, то, что кто про это пишет, тот знает, что такое Play Market. Итак, вводим Among Us. Можно и по-русски. Вот подсказка Among Жмем на саму игру. И теперь мы спускаемся немножко ниже. И теперь жмем на звездочки, там где написано 4,4 и 9 миллионов отзывов. Жмем сюда. И теперь жмем сначала новые. И теперь переходим в отрицательные. И вот, написано, дурацкая игра, всегда захожу и мне говорит 24 часа по CD. Автор Brawl Stars, э... ну и дальше понятно. В общем, по такой логистике я нахожу отзывы. И вот прямое доказательство того, что я их сам не, не создаю. То, что это все настоящие отзывы. Ну вот я и наконец-то ответил на вопросы хейтеров. И теперь, я не знаю за что теперь ставить дизлайки под эту рубрику. На этом, я думаю, то, что ролик подходит к концу. На все я ответил, и теперь я попрошу помощи. Спасите меня. Завтра идти опять в школу. И сразу у меня первым уроком 7 уроков. Первым уроком. Ну, короче, у меня завтра 7 уроков. Первый день в школе, и я очень буду уставать. Но я все равно буду пилить контент каждый день, несмотря ни на что. Правда, теперь мне будет очень намного сложнее это все делать. Потому что график моего дня. Я прихожу со школы, я записываю ролик. Также я ем, и мне немножко остается посмотреть YouTube. Немножко посмотрел YouTube, пошел делать уроки. И вот так, на самом деле это все звучит коротко, но это все очень длинно. На все это уходит много времени, конечно, кроме отдыха. В общем, я, надеюсь, обо всем рассказал. Спасибо за просмотр до конца. Всем пока.